На яме. На яме находимся место захоронения царских останков. вещи на мостике, мы собраться. Пойду в другое место ночевать. Прям Сергия Радонежская. Тепло будет, наверное. Так. Вода. Банки из-под кетчуку помыты. здесь не хотите в храм Сергея Радонежского? Придумали уже, да, местные ночевки? Да, ночевательники, да? Да. Приложусь напоследок. сказала всем, что завтра поеду, я так думаю, хорошо бы, может, еще и нужно простаться поеду. Я не знаю, ничего, там тепло, сейчас потому что все. Я что собеседование проходить, что вдруг на работу возьмут. А может, не возьмут, я не знаю, не знаю что это делать, это, конечно, медовследование, что проходить. А, а так-то вот, праздник, да? А, Сергей Радонидович? Я как-то бы, конечно, еще остаться. Не, ну, вы завтра за бы, я так Потому что еда уже кон кончилась, где-нибудь мало. А, а тут карточная, это есть, это? А карточки, если купить? карточки? Если терминал работает, то я сняла 200 рублей, да взяла. Я ж не думала, что надо тратить это буду. Я сейчас не знаю, прошло бесплатно, что бы кто а так может, что бы Или если крестный ход пешком пойдет, и к нему бы пошла сюда безопасность. А в одиночку когда заблудиться могу. Пойдет одна, то идти к штампам. Нет, вот то, что крестный фотка сюда был, с да, на крови пришла и Автобусы сегодня были бесплатные, я-то хотела еще, -то, что с просчетом остаться, поэтому не приехала к а, ну, а, а вот тут останется крестник, ты что и обратно ходит потом Это вот сегодня ночью, будет то там, где, да, а, когда мы завед, и никто не забывал. Скажите, пожалуйста, где служба была только что? А, а, а он? А выйдет? Я не могу на певни, без всех но я сейчас вещи собираю, меня не я хорошо, меня машины, меня опять захватило, я не собираюсь тут сидеть. Вы не надевайте, пожалуйста, на данный Знаете, что я не могу, я не догнала. Ничего не а надо приходить, не я уже 100 роста вообще не хочу. Я сейчас складываю свои улоны и иду в машину. Если У вы хотите, чтобы я верничала, так вы это специально сделали, ушли в семейство делайте так много, тут стой, девайс, что ну что это? Не вилет. Вилет. И, ну надо. Я завтра, что видим, я первый раз сюда приехал, вернее, первый раз здесь оказалась. мне понятно, что я уже не хочу а, а, вообще... будем... а, а, а кто а, будет а, икона а, охранять? А, а, да, Почему Вячеслав это не может быть? Вчера не Знаешь, я что Тоже на кто-нибудь, кто сильный, Не не кто-то, кто Пусть Александр, Я вообще думала, волопаясь, поеду в обед, думала, что Дела. А потом в крови, на крови там помогали на кухне, пошли крестным ходом, я думаю, как ну парни, Какой, какой да. туалет? Да. Где же туалет, ну, вот. что, делать? А то что, так туда брать, Бог Я Я пора уже ехал. У тебя ехал? Я телефон святых местах отключаю. Я тоже не отключала, не потом здесь включила. Все, я Я Да, да. Я а вас, а вас, вас на Я даже не не было. Сегодня тогда. Ну, вот в храме Сергея Радонежского. Я могу показать, где этот храм сейчас раз Вот. Что? Да не, мне просто, если угу. будет скучно, Сказали, что вы не бойтесь, играть. я не пытаюсь. Пообщаюсь, по по помолись, а? а? если вот мне, а? мне, что вам не конечно, меня, знаете... Не ну там Нет. А, ну, вам надо... Есть. Есть. А, ну, вам надо беречь надо. Нет, нет, да. О, ну такой... Вы сейчас замерзнете и нам шестанет. Вы хотите, что ли, надеться? Нет, я вам я думала, может быть, что-то. Направда, у меня тут были пятна. Нет, не прилепляйтесь к мирскому, сестры. Я зашила вот мулинет нитками. Подшила его, ковала. Нет, я вам такая... думала, так, чтобы не замерзну, а я что вы не замерзнете. Галина, Галина, вы здесь сейчас будете? Ну, ну, я пойду ну, туда, ну, в Крам, наверное. Сухое. Сухое. Да, Радони, я, что я вас там не Ну ладно. Ладно. Да Вам за... не надо кофточку? Я вам думала, как вы. Галина, сделай. Сейчас, вот, так. Так, вот. вот. вот такие вот иконы вот девушка принесла сама, говорит, Ирина, вот этот? частицу России принесла, сердце России. Блин, давайте вечером мы с вами поговорим о святынях, обо всем, какую душу извлек. Вот этот храм, в котором есть сейчас служба была? Разве он ну, там был? Нет, вот там дальше. У меня там рюкзак. Там да, дальше. Так вы меня доведите до него. Ну пойдемте. Привите. Я тут решила заснять на Давайте. память места. Ну, спасибо. А что они оставили? Да нет. У меня грешник Максим. Юродивый. А Максим, да? Да. Ну, у вас, наверное, парень есть, да? Ну, есть друг. Нет, детей-то нету пока что. Что не родила? Жердённых-то нету еще. Не, если скажете «да», туда, я я тоже буду вашим другом. Нет, нет. Хорошо? Или... Ну, Общаться-то можно Это все равно. Сама в себя, Господи. Мне эта похоть, она у меня уже в горле застряла. Буду что-то прожить, Господи, помимо. Сплата тихо-то. Типа, с то... помолись за раба Божьего грешника Максима, за Раба Божу грешнику Галину. Я-то думала, что эти иконы общие, смотрю, все к столбикам поставили. Я взяла 50 оттуда. 50 раз, да? uh -huh. Я взяла оттуда и поставила только столбику временно, думаю, на ночь. Думала, ночевать здесь. Uh -huh. А девушка не разрешила, говорит, мне забрали икону, говорит, это говорит, я. Это говорит, я все принесла, говорит, это мои иконы, говорит, на крестном ходу несли, говорит, из дома, говорит, несла. Я говорю, прямо сами принесли, она говорит, да. Я уже со всеми помню. Говорит, не берите, говорит, не трогайте вот так. Говорит, ну ладно, забирайте. Не знаю, то ли придумывала, как. А вот да, Галин, когда крестный ход был. Мне кажется, на не унесла, бадную. Крестный ход был, когда крестный ход когда был, слыхала, Христос воскресенье. Слышала, да. Это яву. А вы кричали, да? Да. Не, можно ну, ты давай, идем. А, ну давай. давай. Ну, слушай, ты ты пел, да? С ней, с ней пускай пускай. Тогда. Да, я, я, там... я, я кричал и ставил сам отанки. Ага. Я когда вот шла по этому.. Мир, по... братья вам. По площади. В храме Нет, только спирт. Блин, давай нельзя. здесь жить, останемся. Это, это не там родственники будут. Жалко, мы это... ну, тут не потеряем, ну скажем, два останемся жить. У меня скучно, просто будет без общения, Нет, там не... мама, папа, брат. У меня, там... мама шизоф... у меня первая группа шизофрения, у меня мой килейник за ней будет присматривать дома. Вот у меня вот такая батька дома. Вот, а -а -а. Только в храме-то нельзя снимать. Сейчас вот я вот сниму, вот кошечка. Давай-давай, все, вот. Убираю, все тогда вот это Максим, да? Максим, а -а -а. вот Галина. Для два месяца фотографируемся. Ну, так это я в видео. Не, вместе Сейчас, Сейчас вот я... Больше.